Возвращение утраченной энергии. Мысленный ли вслух, повторяя слова. Здесь и сейчас я выражаю чистое намерение и прошу Божественный Источник, Мое Высшее Я, Ангелов-Хранителей, и высших существ света вернуть мне всю силу и энергию, которая была забрана у меня другими людьми и мной самим, самой, через ситуации обмана, несправедливости, обиды, зависти, вины, стресса. Стыда, депрессии, гнева или насилия с момента моего рождения и по сегодняшний день называем точную дату. Я прошу, Божественный источник, очистить эту энергию и довести до совершенства и вернуть ее мне в уместной форме, в уместное время, направив на мое развитие, духовный рост, здоровье, процветание и радость. Да будет так!